У каждого верующего есть голос, и это голос Победы. Господь, мы благодарим Тебя сегодня. Мы поклоняемся Тебе и благословляем Твое имя. Спасибо тебе. Мы воздаем тебе хвалу, честь и славу за то, что ты совершаешь по всей земле, за всякое место и за всякий континент, за всякий народ, который возносит свои руки к тебе и воздает честь и хвалу великому имени Иисуса. Спасибо тебе. Спасибо тебе, спасибо тебе. Во имя Иисуса. Аминь. Прежде чем вы сядете, поприветствуйте двух или трех человек и скажите им, что вы любите Господа. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Это передача «Победоносный голос верующего». Слава Богу! Воздайте Господу хвалу. Аллилуйя! Аминь! Мы находимся в церкви Игл Маунтин, в Форт-Ворте, штат Техас. Слава Богу! И у меня тут собрались фанаты Слова Божьего, поэтому... Аминь! Слава Богу! На прошлой неделе мы начали изучение этой темы с третьей главы послания к Галатам и мы к ней сегодня обратимся. Это также будет нашим золотым местом Писания для всей недели. Галатам 3 глава 13 и 14 стихи. Христос искупил нас от клятвы или проклятия закона, сделавший за нас клятвою или проклятием,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 лежит вера аминь и заметьте мы видим здесь проклятие мы были искуплены от проклятия закона затем мы видим благословение авраама и затем мы видим то что дух пообещал Аврааму. Аминь. Итак, мы говорим о проклятии, мы говорим о благословении, и мы говорим об обетовании. Слава Богу. Давайте еще раз обратимся к 28 главе книги Второзаконие. Первые 14 стихов. Это благословение Авраама. А с 15 стиха идет проклятие закона, от которого мы были искуплены. Я упомянул об этом на прошлой неделе, что если вы спросите у большинства христиан, и я говорю о рожденных свыше людях, которые знают Бога, но если вы зададите им прямой вопрос, от чего мы были искуплены? Они будут смотреть на вас в изумлении. Ну, мы были искуплены от греха. Что ж, да, но искупление от проклятия закона включает в себя все это. Аминь. И я хочу, чтобы мы еще раз обратили на это внимание. Мы говорили об этом на прошлой неделе, но это настолько важно. Посмотрите на первый стих, и мы обратим внимание на конструкцию этих стихов. Если ты, когда перейдете, вы это заметили? Это произойдет. Скажите, это произойдет.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 Благословение сии. И исполнится на тебе, если будешь слушать, если будешь прислушиваться к глазу Господа Бога твоего. Аминь. Замолчите и послушайте. Если вы будете прислушиваться, это произойдет. А теперь также... Посмотрите на 15 стих. «Если же не будешь слушать глаза Господа, Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Что ж, прежде чем мы пойдем дальше... Да, брат Коплан, то мы говорим о законе. Да, разве это не замечательно? Аминь. Это Слово Божье, вы понимаете? Это не что-то плохое, это что-то хорошее, аминь. Помните, в послании к римлянам очень ясно говорится, что когда вы любите ближнего своего, как самого себя, то этим самым вы исполняете все его заповеди, все, которые только есть. Они исполняются, когда вы любите ближнего своего, как самого себя. Аминь. Но у нас есть люди, которые по-прежнему не будут к этому прислушиваться. Что ж, это является частью закона. Что ж, дорогие, я вам кое-что скажу. Проклятие по-прежнему здесь. Независимо от того, является это частью Ветхого Завета или Нового Завета, оно по-прежнему здесь. Хоть и было побеждено, потому что Иисус взял на себя все это проклятие. Он исполнил и победил все это. Тогда что не так? Хорошо. Давайте перейдем в 30 главу Второзакония. В 28-й главе, особенно, где идет речь о проклятии, можете переходить в 30 главу, я через минуту вас догоню. Мы выяснили, что Всякая немощь, всякая болезнь и всякая язва, не записанная в этой книге законы, является частью проклятия или проклятием. Я хочу, чтобы в вас это утвердилось. Я знаю, что мне не нужно учить этому кого-то в этом зале, но... Нас сегодня смотрит много других людей. Вполне вероятно, что многие из них впервые это слышат. Аминь. И их учили, что в некоторых случаях болезнь – это своего рода неприятность, оказавшаяся благословением и благом. Это никогда не является благословением. Никогда. Никогда. И я слышал и читал подобного рода вещи. Ну, знаете, Бог в своей безграничной мудрости, Он понимает, что есть некоторые определенные вещи, которым вы просто по-другому не научитесь. Поэтому Он и ведет на вас болезнь. Это ложь из ада. Это ложь. Он никогда такого не делал, никогда не делает и никогда не будет делать. Единственным человеком, на которого Бог когда-либо возложил болезни, был Иисус. Аминь. Потому что Иисус понес их. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Аллилуйя. Более того, Он взял на себя наши грехи. Это больше, чем болезни. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для праведности. Ранами Его вы исцелились. А как Иисус взял на Себя наши болезни? Когда Он был сделан проклятием. Извините, наши грехи когда он был сделан проклятием. Именно тогда мы были искуплены от греха, болезней, бесов, страха и нищеты. Аллилуйя. И просто как напоминание, проклятие имеет три составляющие. Вы можете прочитать всю 28 главу Второзакония, и вы увидите, что это... Духовная смерть, болезни и нищета. А нищета включает в себя долги. Тогда что такое искупление? Духовная жизнь. Новая жизнь. Аминь. Рождение свыше. Иисус сказал, «Я пришел для того, чтобы они могли иметь жизнь». Мои слова, они дух и они жизнь. Аминь. Итак, новое рождение, или когда вы становитесь новым творением, рождаетесь свыше, древнее прошло, теперь все новое. А также исцеление и преуспевание – это благословение Господне. И преуспевание – это не просто финансовое преуспевание. Нет. Истинное преуспевание – это данная Богом способность восполнять всякую нужду. Всякую нужду. Выходить на высокий уровень во всем, чего вы желаете, на уровне духа, души и тела, в финансовом и социальном планах. Слава Богу! Слава Господу за это! Аминь! Поэтому, говоря о проклятии, и мы пришли к осознанию того, и на прошлой неделе мы до какой-то степени это разобрали, когда вы читаете... Такие слова, как в 22 стихе «Поразит тебя Господь чахлостью, горячкою и лихорадкою» и так далее. Фактически это не то, что говорится в 15 стихе. Там говорится «Если не будешь слушать глаза Господа Бога твоего, то придут на тебя все проклятия си». Там ничего не говорится о том, что Богу придется их на вас навести. Нет, они есть. Аминь. И оно так и сегодня. Хоть оно и было полностью побеждено, но оно по-прежнему здесь. И оно будет работать. Как говорит Глория, солнце будет светить на любого, кто на него выйдет. Аминь. И если вы на него выйдете, на вас будет светить солнечный свет и, может быть, чуть позже мы поговорим об этом более подробно, но сейчас, чтобы разобраться с волей Божьей. Что является волей Божьей для всех людей на все времена? Является ли это волей Божьей исцелять каждый раз? Является ли это волей Божьей делать вас преуспевающими каждый раз? Что является волей Божьей? И помните, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же в Нем нет ни тени перемены. Это просто означает, что Бог не собирается изменяться. Нет, нет, нет. Нет. Он не изменяется. И Он не изменяет свое имя. Ягова Рафа. Я, Господь, целитель твой, по-прежнему Ягова Рафа. Он не стал Ягова, который делает вас больными, и он не перестал исцелять. Потому что, если бы он перестал, он бы сказал, «Ну, полагаю, я больше не такой. Поэтому больше не называйте меня таким. Я больше не такой». Аминь. Хорошо. Второзаконие, 30 глава. Бог провозглашает свою волю перед своим народом. Израилем, 19 стих, Второзаконие, 30, 19. «Во свидетели, пред вами призываю сегодня небо и землю». Другими словами, у вас нет никакого оправдания. А «Во свидетели, пред вами призываю сегодня небо и землю». Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери, имеется в виду, что это должны сделать вы. Я так здесь у себя в Библии и написал. Ты избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Это воля Божья. Бог излагает здесь свою волю. Я хочу, чтобы вы жили. Я хочу, чтобы ваши дети жили. Я хочу, чтобы они были благословлены. Аминь. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы ты любил Господа Бога твоего, слушал глаз Его и прилеплялся к Нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих. Он – долгота ваших дней, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь, склятываю, обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать им. Поэтому я вижу это следующим образом. Бог уже сделал Свой, Выбор. Он сделал свой выбор. Он говорит, послушайте, вы мне нужны. Я люблю вас. Я хочу разговаривать с вами. Я хочу дать вам жизнь и жизнь с избытком. Я забегаю сейчас вперед, но вам будет хорошо сейчас это понять. В ответ на это Иисус пришел на эту землю, родившись у женщины. Понимаете? Это воля Божья. И Иисус пришел это исполнить. Аллилуйя. Будет хорошо сейчас сказать «Аминь». Итак, заметьте, что он сказал. «Дабы ты любил Господа Бога твоего, слушал глаз Его и прилиплялся к Нему». Он говорит, «Эй, ну же, как вы можете быть послушны Его голосу, если вы не можете Его слышать?» Люди говорят, «Ну, Бог никогда со мной не говорит». Он сказал, «Здесь не это». Он говорит постоянно, мы были настолько духовно непробиваемыми, что не могли этого услышать. В этом проблема. Проблема не с Богом. Например, вы садитесь в машину, включаете радио и ничего. и вы пытаетесь его настроить, что здесь происходит? Так, скажу вам вот что. Я, наверное, позвоню на радиостанцию. Что-то не так с их станцией. Они ничего не говорят. Если бы они что-то говорили, я, конечно же, бы это знал. Никто никогда так не делает. Почините свое радио. Радиостанция в этом не виновата. Аминь. Раньше вам нужно было проверить лампы, никто из вас не может этого помнить, никто из тех, кто помоложе, да, я проверял, некоторые из вас усмехаются, вы знаете, о чем я говорю, знаете, это действительно что-то. Мы даже могли зайти в обычный продуктовый магазин и проверить свои лампы в радио. Что это, мистер Копланд? У меня нет времени рассказывать вам, что это такое. Если вы не знаете, то... Кто не разумеет, пусть и не разумеет. Слава Богу. Аминь. Нет, что-то не так с радио, а не с радиостанцией. И когда дело касается духовных вещей, люди пытаются обвинять во всем Бога. Я не знаю, почему он мне об этом не сказал. Неужели тебе все равно... Никогда не позволяйте выходить этому из ваших уст. Запихайте кляп себе в рот. Сделайте все, что для этого требуется. Никогда не обвиняйте Бога. Послушайте. Эй, никогда не обвиняйте Его в том, что Ему все равно. Он на вашей стороне. Но дьявол будет делать все, что в его силах, чтобы вложить это в ваши уста, потому что если вы будете играть с этим и начнете думать таким образом, начнете говорить таким образом, то за углом вас поджидает депрессия и становится только тяжелее и ужаснее. Тяжелее и ужаснее. Что это? Смерть, не жизнь. Аминь. Хорошо. Потом мы говорили о проклятии и о том, что Бог производит суд. Я хочу вернуться и поговорить об этом чуть больше, для большей ясности. Исход 12.23. «И пойдет Господь...» Речь о том, что происходило во время Пасхи. «И пойдет Господь поражать Египет». Что ж, такое впечатление, что Бог будет поражать их. Такое впечатление, что Бог будет идти, и Он будет тем, кто будет убивать их. И увидит кровь на перекладине, и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в дома ваши для поражения. Поэтому в действительности убивал не Бог, не так ли? Нет. Это делал губитель. Аминь. Мы говорили о том, что в книге Малахи это одно из наших прав, как тех, кто дает десятину. Бог для нас запретит пожирающему губителю. Слава Богу. О, я стою на этом. Аллилуйя. Я часто это использую. Слава Богу. Спасибо тебе, Господь. Господь, мы благодарим Тебя сегодня. Мы поклоняемся Тебе.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 И именно об этом мы вчера в заключении читали и говорили о проклятии закона. Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников. Есть благословение Господне. Чтобы мы верой могли получить то, что Дух пообещал Аврааму. Хорошо. Спасибо тебе, Господь. О, здесь столько всего, что я... Благословение... Господне, благословение Господне. Мы искуплены от проклятия, искуплены от духовной смерти, болезней и нищеты. Это замечательно. Но мы не просто искуплены из чего-то, мы искуплены во что-то. О, слава Богу. Откройте, пожалуйста, вместе со мной послание к Колоссянам. Колоссянам, 1 глава, 12 стих. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии или обетовании святых во свете, избавившего это прошедшее время, уже избавившего нас от власти, уже избавившего нас от власти тьмы, позвольте мне сказать это так, избавившего нас от власти проклятия, избавившего нас от власти дьявола, власти. Проклятие. Но это еще не все. Это еще не все. И... О, слава Богу. И... Ведшего в царство возлюбленного Сына Своего. Слава Богу! Это то, что с нами произошло. Итак, Он сделал это. Это было полностью осуществлено и ратифицировано, когда Иисус воскрес из мертвых и предстал перед Богом, рожденный свыше воскресший человек. Аллилуйя! А затем восел по правую руку величия на высоте. И когда мы с вами приняли Иисуса как нашего Господа и Спасителя, это произошло. Это уже было ратифицировано, это уже является реальностью на небесах и когда вы приняли Иисуса Христа как Господа вашей жизни, то вы не просто прощенный грешник. Нет. Писание говорит, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое, все же от Бога. И тот, кто не знал греха, был сделан грехом за нас, чтобы мы могли быть сделаны праведностью Божией в нем. Спасибо тебе, Господь Иисус. Все это произошло, потому что мы были искуплены от проклятия. Спасибо тебе, Господь. И когда вы приняли Иисуса, вы приняли свое искупление, и произошло это самое могущественное чудо из всех чудес. И вы, непосредственно вы, настоящие вы, не ваше тело, не ваш интеллект, а вы, аминь, были сотворены заново, родились свыше, родились заново не от ленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, которое живет и пребывает вовек. Итак, заметьте, посмотрите на это еще раз. Я имею в виду, что это просто о избавившего нас от власти тьмы. Он избавил нас от власти тьмы. И перевел в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его. Искупление. Что это значит? В котором мы имеем искупление. Искупление от чего? Скажите это еще раз. От проклятия. А это все плохое. Что бы это ни было, если это что-то плохое, это часть проклятия. Если это что-то хорошее, это часть искупления. Аминь. Иисус и дьявол нигде не меняются местами. Где дьявол благословляет кого-то, а Иисус их проклинает. Нет, нет. Нет, нет, нет, нет. нет. Поэтому до тех пор, пока мы не дойдем до финального суда и всему этому не будет положен конец и так далее, я не хочу сейчас во все это углубляться. Но суд ⁇ это жатва того, что вы... Сейте. И опять-таки, я упоминал об этом на прошлой неделе, но задумайтесь об этом на минуту. 99 людей из 100, независимо от того, христиане они или нет, если вы упомянете суд, ну это плохо, он на Америку грядет суд. Вы хотите сказать, что он еще не приходил? А чем, по-вашему, было 11 сентября 2001 года? Но мы по-прежнему здесь. Знаете почему? Хотите, я скажу вам, почему? Потому что было огромное количество людей, которые пали на свое лицо перед Богом и покаялись. Если народ мой, который именуется именем моим, он ничего не сказал обо всей нации. Если мой народ, который именуется именем моим, смирится и обратится от худых путей своих, то я услышу с неба и исцелю землю их. Аллилуйя! Нуже, нуже, нуже, нуже, нуже. Слава Богу! Слава Богу! И что, как я вижу, Господь делает с нами? И что он пытается делать с телом Христовым? Это перевести нас сюда, на положительную сторону. Во всем вставайте на сторону Бога. Я написал это на самой первой странице в моей Библии. Во всем оставайтесь на стороне Бога. Аминь. Итак, осознайте и поймите, что это не воля Божья судить и губить. И суд, как хороший, так и плохой, это жатва того, что вы сеете. И если вы обладаете здравым смыслом, постоянно держитесь, Одной рукой за покаяние. О, будьте скоры на то, чтобы прощать. медленный на гнев. Аминь. И скоры на то, чтобы каяться. Сразу же остановитесь и покайтесь. Не ждите и 10 секунд. Просто остановитесь и скажите, «Так, минутку. Я только что сказал вам, что я делал это уже тысячу раз». В действительности это не так. Я делал это только три раза. Поэтому простите меня за то, что я вам солгал. О, брат Копланд. Так, подождите минутку. Вы слишком разборчивы и требовательны. О, да. Потому что мы проходим обучение. Аминь. Если вы будете разбираться с такими мелочами, как это, и вы приучите себя постоянно в отношении всего говорить истину друг другу в любви, тогда вы не будете лгать. И когда дело будет касаться каких-то больших и серьезных вещей, я не услышал на это большого «Аминь». Мы были искуплены от всего этого. Аллилуйя. Хвала тебе, Господь Иисус. Хорошо. А теперь давайте поговорим о благословении Господнем. На прошлой неделе. Давайте на этой неделе снова это сделаем. Давайте обратимся к книге Бытия. «И сказал Бог, человек, будь по образу нашему». 26 стих. «По подобию нашему». Помните, я говорил вам, что Господь позволил мне увидеть это в видении, и в действительности... О, это было для меня настолько ясно, что когда вы видите во второй главе, и создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо Его, или вдунул в Его ноздри, дух жизни, и стал человек душою живою. И я увидел это. Господь позволил мне это увидеть, что Он сотворил тело Адама из праха. И оно просто безжизненное, висело там. И Бог держал его за плечи, и он говорил ему слова жизни, «Человек, будь по образу нашему, по подобию нашему, владычествуй над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом и над всей землей и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. И когда жизнь Духа вошла в это физическое тело, аминь, этот человек был точным подобием Бога и благословил их Бог и сказал им,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 Теперь благословение было на земле. Это благословение Господне, и оно было принесено на землю, и сколько бы бесов ни пытались его отсюда удалить, они не могут этого сделать. Ни у одного беса нет власти удалить это благословение. Они не могут в нем ходить, но они не могут от него избавиться. О, слава Богу. Хорошо. А теперь давайте обратимся к девятой главе Бытия. Все знают эту историю. Здесь все начинается сначала. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им,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 Сказано немного другими словами, но то же самое благословение Господне. Это то же самое благословение. А теперь... Давайте перейдем к благословению Авраама. Сыновья Ноя – это Хам, Шем, Сим и Иофет. Хам и Иофет сделали с этим благословением то же самое, что сделал с ним Адам. Но не Сим, он держался Бога. Аминь.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 к 14 главе и прочитаем 17 стих. Вы знаете, что Аврааму нужно было освободить лота и так далее. 17 стих. Когда он возвращался после поражения Кедор Лаумера и царей, бывших с ним, царь Садомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская и Мелхиседек. Мелхиседек. Это был Сим. Аминь. И вы можете узнать это из еврейской истории. Сим держался этого благословения. И Мелхиседек это титул. Он означает мэр, первосвященник и власть Салима. Итак, он вынес хлеб и вино, символы завета. Друзья, ну же, подключайтесь ко мне в этом сейчас. Завет, завет. Я просто заброшу вам это и пойду дальше. Адам, он действительно был просто потерян, полон страха и стыда из-за того, что он сделал. И он попытался сделать себе одежду из смоковных листьев. Ну уже, Вы представляете, как нелепо это должно быть выглядело? костюм из смоковных листьев от кого-то, кто никогда в своей жизни ничего не шил? Аминь. И что произошло? Бог заключил с ним завет, чтобы восполнить его нужды. Убил животное. На сцену вышел завет. Кровь. Пролитие крови — это Божий путь того, как он возвращает то, что украл сатана. И Бог сделал Адаму нормальную одежду. Эй, когда на вас кожаный костюм, сделанный Богом, вы, вероятно, достаточно неплохо выглядите. Конечно, это и близко не то, что было несколькими днями ранее, потому что тогда вы были одеты изнутри наружу. До этого они никогда не видели своих ногих тел, они были одеты в славу, как Бог. И Адам не мог видеть физическое тело, потому что Бог увенчал его славой. И вот что делало это настолько потрясающим. Этот цвет погас. Что ж, по сравнению с той славой, это физическое естественное тело, даже несмотря на то, что физически у него были совершенные пропорции, но он не знал. Я имею в виду, что тогда он впервые это увидел. До этого он был одет в славу Божью, и он увидел это ногое тело, и для него оно было безобразным. И для нее оно было безобразным. И они попытались прикрыть его. И тут подключился Бог. О, слава Богу! Слава Богу! Никогда, никогда не дооценивайте силу завета. Это первый завет и второй завет. Каждое слово в этой книге Каждое обетование в этой книге – это клятва, данная на крови, данное на крови животных, как прообраз, и затем данное на крови Иисуса. И когда Иисус сказал, ищите прежде Царство Божьего и праведности Его, и это все приложится вам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 Спасибо тебе, Господь. Мы говорим о... Мы не будем сегодня снова возвращаться к третьей главе Галатам, но мы говорили о проклятии. Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием. Мы говорим о проклятии, и мы говорили о том, что мы искуплены от проклятия, дабы... Благословение Авраама могло распространиться на язычников, и чтобы мы могли получить его верой. Это благословение, оно стало благословением Господним. Я не знаю, как еще сильнее это подчеркнуть. Благословение Господне. Скажите это. Благословение Господне. Не просто какое-то благословение, а благословение Господне. Несколько лет назад, когда Господь впервые... Все то, о чем я говорил вам в понедельник и во вторник, и сегодня уже среда, я изучал все эти вещи годами. И вдруг в какой-то момент мой дух... И мой разум расширились, и я увидел это. И Господь сказал, с этого момента, когда ты будешь писать слово «благословлять» в какой-либо форме, «благословлять», «благословение», «благословлен», Пиши его большими буквами. Я буду этим тронут. Благословение Господне. И я продолжаю делать это и сегодня. И я знаю, что когда люди получают от меня какие-то смс, сообщения или письмо, у меня вдруг слово «благословлен» написано большими буквами, полагаю. Они думают, что я просто в восторге от этого. Что ж так и есть. Но я продолжаю ходить в послушании Господу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 и заметьте, Бог не сказал ему, где была эта земля, или какой она была, или что-то еще. Он просто сказал, «Я укажу тебе». Аминь. Он планирует, что вы будете ходить верой. И именно поэтому Авраам был настолько успешен с Богом. «Я укажу тебе, и я произведу от тебя». Великий народ, и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении. И благословлю благословляющих Тебя, и злословящих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные. И пошел Авраам. О, именно поэтому Авраам находится сегодня там, где он находится. Аминь. Отец нашей веры. Потому что Бог сказал это, и Он просто сделал это. Аминь. Просто посмотрите на его жизнь и на то, как он это делал, и затем следуйте его примеру. И опять-таки, в 14 главе, я уделю этому немного времени,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 И я упоминал об этом вчера. Но это важно. Хам и Иофет, сыновья Ноя, это благословение Господне затем перешло к Ною, чтобы начать все сначала. То же самое благословение. И Хам, и Иофет сделали с этим благословением то же самое, что сделал с ним Адам и просто отошли от него. Но Сим этого не сделал. Он держался его. И из иудейских записей видно, что Сим это Мелхиседек, царь Салима. Это то, что означает слово Мелхиседек. Царь, мэр Салима. Это его титул. Он вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил Его. И послушайте это очень внимательно. И благословил Его и сказал... Благословен Авраам от Бога Всевышнего. Это язык Завета. Благословен Авраам от Бога. Авраам состоял в Завете с Богом. Это Авраам от Бога. Вы улавливаете значение этого? Важная информация. Благословен Авраам от Бога Всевышнего, который является владыкой неба и земли. Так, подождите минутку, подождите минутку, стоп! Подождите. Владыкой неба и земли он назвал не Бога, он назвал Авраама владыкой неба и земли. И вы это увидите. Вы это увидите. Посмотрите на следующий стих. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего. Мелхиседек только что сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыка неба и земли, И благословен Бог. О, многие по-прежнему смотрят на меня как... Хорошо, не закрывайте это место. Откройте послание к римлянам. Слава Богу! Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь Иисус. Четвертая глава, послание к римлянам, 12 стих. «И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезании, ибо незаконом. Даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Наследник мира. Владыка неба и земли. Это просто лишь другая формулировка, не так ли? Ну же, кто-то должен прославить за это Бога. Эй! Эй! Дабы благословение Авраама могло распространиться. О, да! и мы были воскрешены и посажены с Ним на небесах превыше всякого начальства. Слава Богу! Аллилуйя! Если вы не можете от этого восклицать, то с вами что-то не так. Это все. Спасибо тебе, Иисус. Да, слава Богу! Сейчас мы можем обратиться к 28 главе, книги второзакония, если ты будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и еще даже до того, как я прочитаю это, эй. Христос искупил нас от проклятия Закона, дабы благословение Авраама могло распространиться на язычников. Это мы с вами. Большое спасибо. Чтобы мы могли верой получить обетование Духа. Слава Богу, вам принадлежит каждое слово этого. Все эти благословения являются частью благословения Господнего. Все эти благословения придут на вас, слава Богу. Просто приходите, просто приходите, просто приходите на меня. Как-то раз мы несколько дней были в поездке. Фактически, даже несколько недель. Мы были в поездке и вернулись домой. И у меня перед домом, блокируя мой гараж, стоял припаркованный маленький желтый 500-й Мерседес кабриолет. И мы подъехали к дому, и я сказал Глории, интересно, чья эта машина? И я позвонил в офис и с кем-то поговорил. Я сказал, у меня рядом с домом припаркована машина, которая мне не принадлежит. Вы что-нибудь о ней знаете? Да. Это ваша машина. Я сказал, нет, нет, это не моя машина. Да, ваша. Это ваша машина. Я спросил, откуда она у меня? Мне ответили, один из ваших партнеров просто купил ее для вас. Я был несколько ошарашен. Я подумал, о бог, хорошо. И, конечно же, я был в восторге. И сразу же взял тряпку и начал ее натирать. Понимаете, красивая машина и я знал, что мне нужно было прийти перед Господом в отношении этого, и я сказал, «Господь, это красивая машина, замечательная машина, и я принимаю ее, и я благословляю моих партнеров». О. Но что касается машины, эта машина даже не является частью моего желания. Я никогда не просил у тебя такую машину. Что произошло? И он процитировал мне это местописание. Он сказал, помнишь, в моем слове говорится, что все эти благословения придут на тебя и исполнится на тебе. Я ответил, да, Господь. Он сказал, что ж, они исполнились и просто накрыли тебя с головой. И скажу вам, я просто должен сказать вам, с тех пор они просто накрывали меня с головой. Аминь. И вы можете видеть, почему. И люди, которые не понимают того, о чем мы говорим, поскольку это не потому, что Бог так благ к нам с Глорией, это потому, что Бог так благ. Он благ к любому. Он сделает это... Для любого. Но когда люди этого не знают, и они уступают естественному плотскому разуму, уступают дьяволу, который все отдаст, чтобы помешать этому благословению, помешать кому-то еще узнать о нем, они начинают говорить всякие гадости о нас с вами и о любом, кто получает какое-либо благословение. И они начинают завидовать. О, почему? Чтобы остановить его. И теперь мы знаем, почему Писание говорит. И вы получите в этой жизни во сто крат о а веке грядущем жизнь вечную. Вы получите в этой жизни во сто крат сгонениями. Это не причина для того, чтобы отступать. Иисус просто дает вам знать, что когда вы начинаете преуспевать, вас будут гнать за это. Итак, послушайте. Когда люди, и это... Слава Богу! Помните, когда люди обижают и гонят вас, это дает вам право на удвоение. Вы думаете, они будут гнать вас за это? Подождите, когда вы получите в два раза больше. Да, в два раза больше. Просто в два раза больше. Никто в действительности не понимает силу удвоения. Это что-то мощное. Что-то мощное. Сами посчитайте. Мы даже не говорим о благословении Господнем. Мы говорим о простой математике. На протяжении 30 дней, каждый день, удваивайте сумму, начиная с цента. И в итоге вы получите 10 миллионов долларов. Удваивайте ее каждый день. Удваивайте ее каждый день. Я в это не верю. Что ж, это ваша проблема, а не моя. Могу я вам помочь? Подбросить вам полезную информацию? Загуглите это, глупец. Простите меня за то, что называю вас глупцом. Вы знаете, как это делается. Загуглите это. И Google скажет вам то же самое. Это сила удвоения. А что говорит тогда о стократном умножении? О, что ж, именно поэтому Сатана так неистово борется с этим. Он делает все возможное, чтобы гонениями вытолкнуть вас из этого. Не позвольте ему это получить. Не позвольте ему это получить. Слава Богу, это принадлежит вам, а не ему. Спасибо тебе, Господь. Итак, благословен. Скажите, благословен. Ты в городе? И благословен на поле. То есть, можно сказать, везде. Не так ли? Благословен плод чрева твоего и плод земли твоей, и плод скота твоего и плод твоих волов. В.О.Л. Для людей, занимающихся сельским хозяйством, вол — это рабочее животное. То есть это любое оборудование, которое вам нужно, чтобы быть всем снабженным. Ваш вол. Аминь. О, то есть вот здесь, в этом одном небольшом стихе, говорю вам, там грузовики, тракторы, самолеты, машины, все, что вам нужно, есть в этом стихе. Слава Богу! о, вас в действительности может накрыть с головой один этот стих, если вы просто «я благословлен, я благословлен, я благословлен, благословенны житницы твои и кладовые твои, о, благословен ты при входе твоем». О, это замечательно! «Благословен ты при выходе твоем, входя и выходя». Слава Богу, я благословлен, я благословлен благодаря моему отцу Аврааму, я благословлен потому что Иисус скупил меня от проклятия. И я благословлен, я благословлен, я благословлен. Слава Богу. Аллилуйя. Паразит пред тобой Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями... Побегут от тебя. Иакова 4,7. Люди не являются вашим врагом. Мы не сражаемся с кровью и плотью. Разберитесь с бесами, и плоть и кровь будут хорошо себя вести. Аллилуйя. О, да. Подчинитесь Богу. Противостаньте дьяволу, и он... Убежит от вас семью путями. Это означает, что он будет повсюду искать дверь, чтобы убежать из вашего присутствия. О, просто начните смотреть на себя по-другому. Джон Остин, много-много лет назад, и мы с Глорией были с Джоном и Доди очень-очень хорошими друзьями. И он привел очень хорошую иллюстрацию. Вам это нужно. Представьте, что по улице идет мироправитель тьмы века сего, и с ним идет кучка маленьких начальств, властей. Эти бесы низшего уровня получают от него указания. И он говорит, «Так, вы двое отправляйтесь в этот дом, вы двое в этот дом». И затем они подходят к дому Джона, и один из бесов спрашивает, «Могу я зайти в этот дом?» И мироправитель отвечает, «Нет, нет, нет, нет, нет, не ходи туда. Держись от этого дома подальше, не заходи в этот дом, эти люди сделают тебе больно». Аминь. И Джон сказал, «Говорю вам». Мы должны быть настолько жесткими с дьяволом, чтобы каждый раз, когда вы открываете утром свои глаза, они говорили, «О, нет, он снова проснулся! О, нет!» Нет, только не эти люди из церкви Игл Маунтин. Нет! Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь. Мы куда-то здесь продвигаемся? Что ж, тогда кто-то должен воскликнуть по этому поводу. Слава Богу. Ой, восьмой стих. Фактически, мы поговорим об этом восьмом стихе, и мы с этого же восьмого стиха начнем завтрашнюю передачу. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук Твоих и благословить Тебя на земле. Слава Богу! Я сказал, слава Богу! Это означает, что вы должны знать, что всякое дело ваших рук благословлено. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь Иисус. Спасибо Тебе, Господь Иисус.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 Апостолом, пророком, евангелистом, пастором или учителем. Возможно, на вашей жизни нет такого призвания, но кем бы вы ни были, никогда не говорите, что вы не призваны. Имя каждого мужчины, каждой женщины, еще... До основания мира, каждого человека, его имя записано в книге Жизни. А также, что вы призваны делать и кем вы призваны быть. И там не упоминаются никакие немощи и болезни. Речь не о книге Жизни Агонса. Речь о книге предназначения. Аллилуйя. Спасибо тебе, Иисус. И когда вы рождаетесь свыше, о, ваше имя вписывается в книгу жизни Агнца. И это то, о чем я хочу с вами поговорить. Спасибо тебе, Иисус. Глория кое-что на этот счет сказала. Она говорила, что никогда не выйдет замуж за проповедника, и она за него не вышла. Нет. Это казалось абсолютно невозможным. Я говорю о Кеннете до рождения свыше. Я и близко не осознавал, что был призван проповедовать. Но были определенные вещи, Которые я осознавал. Я знал, что я был музыкантом. Я имею в виду с самого начала. Я знал, что я мог петь. И что касается музыкальной части меня, мой папа нашел маленькое пианино. Это было еще до Второй мировой войны, и это не было новое пианино, но оно было в отличном состоянии. И оно было одним из последних, которое вы могли купить с металлической декой, чтобы оно оставалось настроенным. Потому что во время войны невозможно было найти сталь. Поэтому начали делать деревянные деки, и они деформировались. И у вас звучало... Понимаете? И приходилось каждые несколько дней настраивать это пианино. Понимаете? Оно оказывалось абсолютно расстроенным. И у Келли по-прежнему есть это маленькое пианино. Когда его привезли, и оно все еще стояло на тележке... О, мне тогда, по-моему, было... 6 лет. Я пошел в школу в семь лет, мне исполнилось 7 лет, когда я уже пошел в школу, то есть, когда я только в нее пошел, мне было почти 7 лет, и пока пианино все еще стояла на тележке, я сыграл на нем «Опусти этот пистолет, малыш, опусти этот пистолет, опусти этот пистолет, опусти этот пистолет». Опусти этот пистолет. О, Господь, лучше бы это была песня «Как ты велик», но это была не она, это была известная блатная песня «Опусти этот пистолет». О, Боже мой. И я не буду во все это углубляться, но те благодати, эти благодати Божьи, они есть. У вас есть благодать делать то, что Бог создал вас делать. И делать это наилучшим образом, чтобы это ни было. Если вы были призваны Богом преподавать в школе, тогда вы можете коренным образом изменить всю школьную систему. Но люди не осознают и не понимают этого. Вот этот стих. Он настолько важен. Вот этот стих из благословения, которое мы вчера читали. «Всякое дело рук ваших благословлено благословением Авраама». Аллилуйя! И где мы пропустили это, особенно здесь, в Соединенных Штатах, но и в других странах тоже. Потому что, знаете, народ истребляется из-за недостатка знания. И вы будете удивлены, как многие люди не хотят иметь это знание. И уча своих детей... Они говорят им, «Тебе нужно пройти эти курсы, и тебе нужно поучиться там-то и там-то, потому что тогда ты сможешь получить самую лучшую работу, и эта работа будет приносить тебе больше денег». И одна из самых худших вещей — это придавать слишком большое значение выходу на пенсию. «Вы 16-летнему ребенку уже говорите о пенсии? О, ну же!» Зачем вам вообще хочется уходить на пенсию? Аминь. Вы не уходите на пенсию. Вы просто меняете работодателя. Или же, если вы работаете на правильного работодателя, вы просто работаете там всю свою жизнь. Да, Господь. Аминь. Но если Бог ваш работодатель, допустим, вы делаете Бога, Вашим финансистом и вашим работодателем. И вы приняли решение, «Я буду работать там, где ты скажешь мне работать. Я благословлен, и я живу верой, и я хожу в твоем слове. Я не ищу своей собственной воли или чего-то своего здесь. Итак, что ты хочешь, чтобы я делал?» Аминь. И не будьте как тот ребенок, которого я видел. Что ж, я не буду называть его ребенком. Он молодой человек, молодой афроамериканец. Кто-то из телевизионных корреспондентов брал интервью у молодых людей на улице, спрашивая о работе, и ответ этого молодого человека просто не выходил у меня из головы. Он сказал, «Никто не даст мне никакой работы». Вы правы. Никто даже не заинтересован в том, чтобы давать вам работу. Это язык плантации. Это был начальник на плантации, который приходил и говорил, «Эй, парень, Перенеси вот это сюда. Когда ты закончишь эту работу, я дам тебе следующую. Тебе нужно пойти и сделать там то-то и то-то. Что такое работа? Вы слушали пастора, я знаю, и это хорошо, и это правильно. Но что такое работа? Это решение проблемы. Я не собираюсь давать вам работу. Я не собираюсь давать вам работу, но если у меня есть какая-то проблема, я могу подумать о том, чтобы нанять вас для ее решения. Теперь вы видите разницу? Тот молодой человек, он этого не понимал. Из-за непонимания того, что вы начинаете скатываться к социалистической системе, которая действительно пытается дать вам работу и говорит do. вам что вы можете делать и нет нет и если ту работу которая должна быть сделана легко могут сделать многие люди за нее не так уж много заплатят я просто говорю о том, как это происходит в естественном мире. Но подождите минутку. Давайте выйдем из естественного мира. Давайте перейдем в сверхъестественный мир, в котором мы с вами живем. В котором всякое дело рук наших благословлено. То же самое касается и того, когда вы говорите «я ни за что». Я ни за что не буду переворачивать гамбургеры за минимальную зарплату. Если я услышу, что Господь говорит, ты мне нужен. Ты мне нужен в Бургер Кинге или где-то еще, где платят минимальную зарплату. Ты нужен мне там. Что ж, тогда я нахожусь в благословении Господнем, понимаете? Это та работа, которую я ищу. Конечно же, я нужен там Богу, тогда я буду это делать. Мне все равно, даже если мне и минимальные зарплаты там не заплатят. Я не собираюсь ни с кем из-за этого судиться. Я просто буду делать то, что им нужно, чтобы я делал. И я буду это делать так замечательно и так хорошо. Это не будет продолжаться долго. Это не будет продолжаться долго. Я стану им нужен. Да. Я говорю об Иосифе. Он оказался в тюрьме. О, но он превратил эту тюрьму во что-то. Я имею в виду, что даже тюремщики сказали, о, разве это не что-то? Посмотрите, что этот парень здесь делает. Благословение Господне. Это было благословение Господне. Это был Бог который был с ним. Это благословение было в Иосифе и на Иосифе, и этот высокий, превосходный дух Даниила был в нем и на нем. И даже если он переворачивает гамбургер, и говорю вам, он станет среди них лучшим, в конечном итоге он станет владельцем этого заведения. И ключевой элемент, ключевой элемент в следующем. Я в твоем распоряжении, Господь. Где я тебе нужен? Что бы это ни было, Господь, я в Твоем распоряжении. Меня больше не интересует моя воля. О, моя воля может раскрошиться. Бог не ищет людей с мягкой волей. Он ищет людей с твердой волей. Я человек с очень твердой волей. Но я очень твердо настроен на то, чтобы исполнять Его волю. Моя воля не раскрошилась. Она была направлена в другом направлении. Моя воля слилась с волей Божьей. Ну, брат Копланд, это... так дорого быть в воле Божьей. Что ж, Это глупо. <реш> У меня просто нет слов. Но я слышал такое. Я слышал такое. Если я когда-либо буду делать то, что Бог призывает меня делать, о, Боже мой, кто знает, куда Он может меня послать. Если я буду исполнять Его волю, Он может послать меня в Тимбукту. И вы уже слышали, как я раньше это говорил. Вы когда-нибудь были в Тимбукту? Откуда вы знаете, что вам там не понравится? Позвольте мне сказать вам, почему. Меня все продолжает тянуть вот сюда, особенно вот сюда. Позвольте мне сказать вам, почему он вас куда-то пошлет. Неважно, будь это Тимбукту, неважно, будь это какое-то место в Южной Бразилии, неважно, будь то это в штате Агая, где бы это ни было. Знаете, почему Он вас туда пошлет? Чтобы быть благословением. Вы возьмете благословение Господне, и вы улучшите то место, куда вы отправитесь. Не удивляйтесь и не будьте шокированы, если он призывает вас в какой-то бедный, потертый старый квартал, так что вы говорите, «О, о Иисус!» Я привык ходить в церковь Игл Маунтин, где мы восклицаем и где все любят друг друга, но ты хочешь, чтобы я... Я даже не знаю, о Господь! Пойдите и измените его. Пойдите и принесите туда благословение Господне. Избавьте тот квартал от нищеты. Слава Богу. Аминь. Будьте тем, чем был Авраам везде, куда Бог его посылал. Он послал его туда, где была засуха, голод. Авраам начал выкапывать колодцы. И он выкапывал колодец, и кто-то приходил, и у него его забирал. Что ж, хорошо, он был им нужен. Пойдем, выкопаем еще один. Да, просто продолжайте копать. И знаете, с другой стороны, насколько это ненормально, вы в пустыне, где вам нужна вода больше, чем что-либо другое. И вы засыпаете колодцы Авраама только лишь потому, что он вам не нравится? Ну, давайте, ударьте меня по лицу. Оно защищено! Давайте попробуйте ударить меня по лицу. Благословение Господне, благословение Господне, благословение Господне, благословение Господне. Он просто продолжал выкапывать их. Просто продолжал выкапывать их, просто продолжал выкапывать их. И то место начало преуспевать. И они подумали, что голод закончился, и тогда они выгнали его из города. И когда они выгнали его из города, вам нужно почитать об этом в Хумаше. Когда они выгнали его из города, фруктовые деревья снова засохли. Голод не закончился, он был вытеснен. Снова вовсю разразился голод, и они побежали за ним, «Пожалуйста, вернись, пожалуйста, вернись, мы больше не будем с тобой так поступать, мы заключим с тобой завет, «Эй, мы убьем любого, кто попытается забрать у тебя твой колодец, ты вернешься, пожалуйста, вернись!» Почему? Почему он был так им нужен? Потому что он так хорошо выглядел? Нет. Благословение Господне. Благословение Господне. Скажите это. Благословение Господне принадлежит мне. Спасибо тебе, Господь. Во всяком деле рук твоих и благословит тебя на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе или он благословит вас вашу землю которую он вам дал то есть где и что он призвал вас делать если бог призвал вас проповедовать если он призвал вас в служение в вспоможение говорю вам он благословит это если вы будете его слушать аминь и ходить в любви и ходить верой любить ближнего своего как самого себя и любить братьев как и он любит братьев аллилуйя хорошо давайте пойдем дальше поставит тебя господь народом святым своим как он клялся тебе если ты будешь соблюдать заповеди Господа, Бога твоего, и будешь ходить путями Его. Это значит ходить в любви, ходить в помазание и ходить в вере. И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе и убоятся тебя, или они будут весьма уважать тебя, когда наконец увидят, что Бог в вашей жизни и то, что вы делаете и говорите, работает. Слава Богу! Я имею в виду, что днем они могут говорить вам всякие гадости, а ночью звонить вам, когда у них проблемы. Что ж, это нормально. Это то, что мы делаем. И это то, для чего мы здесь. О, посмотрите на 11 стих. «И даст тебе Господь изобилие во всех благах». Вы когда-нибудь останавливались? И задумывались над тем что это что-то хорошее это не что-то плохое это что-то хорошее изобилие хорошего много хорошего аминь если захотите и послушаетесь то будете вкушать благо земли аллилуйя что-то хорошее это означает, что вы должны ездить на чем-то хорошем, носить что-то хорошее и быть связанными с чем-то хорошим. Слава Богу! Благо земли! Спасибо тебе, Иисус! В то же самое время вы не можете сидеть и просто критиковать политиков и постоянно говорить о них отвратительно. Нет. Речь не идет о честной игре. Речь идет о нашем благословении. Спасибо тебе, Господь Иисус! И я уже как-то говорил об этом, и скажу вам об этом еще раз. Возможно, Бог не сможет доверять вам в том, что касается выпусков новостей. Вы слишком изо всех расстраиваетесь. Они не должны говорить об этих людях таким образом. Да, но они говорят. И они будут продолжать. Поэтому не пытайтесь спорить с выпусками новостей, злиться из-за того, кто какие гадости о ком говорит. Понимаете, как у них нет права говорить какие-то гадости, так и у вас. Любите их. И за некоторых из них нужно молиться каждый день. Каждый день. Каждый день. Скажите, хорошо, брат Копланд. И это изменит ваше отношение к этому. И когда кто-то из этих людей будет появляться на экране телевизора, просто отключайте звук. Просто говорите, Господь, благослови этого человека. Благослови его. О, Бог, благослови его сегодня. Открой глаза его понимания. Если есть что-то в его жизни, что причиняет ему боль, если есть что-то в его семье, что причиняет ему боль, о, Иисус, помоги ему. Помоги ему. Помоги ему. Спасибо тебе, Господь.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 Благословение Господне. Вы можете просто прочитать все эти стихи. В Галатам 3.13, говоря о благословении Господнем, говорится, что мы искуплены. Христос искупил нас от клятвы или проклятия закона, сделавший за нас клятву или проклятием. Ибо написано, проклят всяк, висящий на древе, дабы, Благословение Авраамова распространилось на язычников, то есть на нас. Мне нравится читать это следующим образом. «Дабы благословение Авраамова могло прийти на всех остальных нас». Слава Богу, потому что без этого мы никогда бы за него не ухватились. И, читая благословение Авраама, проходитесь по этим стихам. Уделите время.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 Вот оно снова. Итак, послушайте, поймите это. Будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Вы заимодавец, а не заемщик. Почему? Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего. Это все одно утверждение. Посмотрите на это еще раз. Будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Сделай тебя Господь главою, а не хвостом. И будешь только на высоте, а не будешь внизу. Но мне кажется, что если это нормально давать взаймы, то нормально и брать взаймы. Нет, это неправда. Если вы прочитаете дальше то, что перечисляется в проклятии, то там как раз противоположное. Ты никому не будешь давать взаймы, а всегда будешь только брать взаймы. Ты будешь хвостом и никогда не будешь головой. И что в этом такого опасного? Почему брать деньги взаймы, влезать в долги? Почему это часть проклятия? Я задал Господу этот вопрос. Я спросил, Господь, я знаю, что Ты не против, если я обращаюсь к врачу? В чем разница между обращением к врачу и обращением к банкиру? Он ответил, Кеннет, чтобы обратиться к врачу, тебе не нужно заключать завет. Тебе не нужно делать себя зависимым от этого врача. В этом вся разница. Понимаете, для Бога завет очень важен. И когда вы вступаете в завет с неправильными людьми, вы соединяетесь с ними, тогда в вашу жизнь приходит то, что есть в их жизни. Так, у сатаны есть доступ в вашу жизнь через заднюю дверь, и вы понятия не имеете, как он в нее проник. Но вы преклонили свое колено перед кем-то, чтобы получить то, что у него есть. Есть люди, фактически, когда я задавал Господу этот вопрос, он сказал Кеннет, «Есть церкви, которые должны деньги мафии, и они об этом не знают. И после этого я разговаривал с людьми, которые знали подобного рода ситуации и условия. Я не буду вдаваться здесь во все детали, но я не хочу, чтобы мой пастор обращался к какой-то банде, чтобы получить деньги на строительство здания. Мы туда не обращаемся. Но когда я узнал, что благословение Господне больше, чем достаточно, то мне не нужно туда обращаться. Мне не нужно делать себя зависимым от кого-то еще. Как-то раз мне позвонил один человек, и он сказал, «Брат Копланд, я так благословлен!» Я сказал, «Серьезно?» «Слава Богу, расскажите мне, что произошло». Он сказал, «О, ну что ж, я просто в таком восторге». Мне позвонил один из моих партнеров и сказал, «Я хочу, чтобы вы сделали следующее. Я хочу, чтобы вы положили в ящик своего стола этот аккредитив, и в любой момент, когда он вам понадобится, все, что вам нужно сделать, это просто активировать этот аккредитив, чтобы получить то, что вам нужно. Канет, разве это не замечательно? Я спросил, а что случилось с филиппийцем 4.19? А? Понимаете? Ему кажется это чем-то настолько легким, получить эти деньги по этой кредитной линии. О, это опасно. А филиппийцам... 4.19 в его разуме, это что-то трудное. Я не могу получить это, когда оно мне нужно, если я стою на филиппийцам 4.19. А если я стою на этом аккредитиве партнера, то я могу получить это, когда оно мне нужно. Да, и вам лучше быть аккуратными. Вы можете закончить... Я не говорю, что в данном случае так и будет, но я знаю случаи, когда это произошло, когда в итоге два или три человека управляют вашим служением таким образом, что вы не можете принимать окончательные решения, потому что они владеют вами. Брат Хейгин чуть было не попал в такую ситуацию. Все выглядело так хорошо, и он было согласился на это, но Господь остановил его. Он сказал, не делай этого, у этих людей есть скрытые мотивы. Они хотят взять под контроль твое служение и контролировать то, что ты проповедуешь. Тебе лучше сейчас же выйти из этого и не делать этого. Я обеспечу тебя необходимыми деньгами. Аминь. Господь явился ему, чтобы не дать ему этого сделать. Слава Богу. Именно поэтому мы должны стать настолько серьезными, настолько увлеченными и настолько прилежными в отношении благословения Господнего. Слава Богу. Мне не нужны взятые взаймы деньги. Мне не нужно ничего, кроме Иисуса. Он мой источник, он моя жизнь, он и его слово, слава Богу, аллилуйя. Я хожу на основании его слова вот уже 55 лет, аллилуйя. И 54 года я свободен от долгов. И уж, конечно же, я не планирую влезать в долги. Но это потому, что у вас есть все эти партнеры. Благодарение Богу за моих партнеров. Благодарение Богу за них. У нас много партнеров и приходят еще партнеры. Но жизнь без долгов была еще до партнеров. Аминь. Вы слышали, что я сказал? Жизнь без долгов была еще до того, как у меня появились какие-либо партнеры, кроме Иисуса и Глории. Аминь. Я разговаривал с братом Кейтом. И вошел этот человек, он был самым крупным даятелем в церкви, он вошел и сказал, «Мне не нравится, о чем вы проповедуете. Я предупреждал вас об этом. Я забираю отсюда мою семью, а также забираю другие семьи» и так далее. В это было вовлечено несколько семей. И он сказал, «Я здесь сегодня, чтобы просто уведомить вас. Мы больше не вернемся в эту церковь. Что ж, и он стоял и наблюдал из окна своего офиса за тем, как уходил этот человек. И он сказал, «Господь, вот уходит мой крупнейший даятель». Господь сказал, «Нет, я по-прежнему здесь. Я по-прежнему здесь. Он сделает вас главой». Он сделает вас главой. Куда бы вы ни шли, что бы вы ни делали, Он сделает вас главой. Он поставит вас во главе. Аллилуйя. Вы верны. Он поставит вас во главе. Спасибо тебе, Господь Иисус. Скажите это. Я благословлен. Я благословлен при входе. Я благословлен при выходе. Я благословлен в городе. Я благословлен на поле. Всякое дело моих рук. Благословлено. Я благословлен. Стройте это. Стройте это внутри себя. Учитесь полагаться на это благословение. Слава Богу. Ожидайте его. Ожидайте его. Это называется надеждой. Сейчас есть Вера, надежда и любовь. Хорошо. Вера, она сейчас. Надежда. Вера является осуществлением того, на что мы надеемся. И любовь осуществляет это, потому что это Бог. Аминь. Чем больше мы изучаем это благословение, тем больше вы его ожидаете. Это надежда. Слава Богу, я благословлен. Я благословлен. Я благословлен! <смех> я благословленный. Я благословлен. О, я благословлен! О, я благословлен! Всякое дело моих рук благословлено. Я благословлен! Он всегда благословляет меня. Я всегда благословлен. Всегда благословлен! Если вы окажетесь рядом с Джерри Савейлом, то вы не пробудете рядом с ним и десяти минут, как узнаете, что он благословлен, и что в его жизни работает благоволение Божье. Аминь. Потому что он постоянно это говорит. Это то, что мы с вами должны делать. Для нас, Глории, это стало уже обычным делом. Мы ложимся вечером в кровать, я беру мой телефон, ставлю его между нами, и мы смотрим проповеди брата Хейгена. И иногда мы начинаем проповедовать друг другу, и мы так здорово проводим вместе время. И Глория, она снова и снова говорит, Кеннет, ты осознаешь, насколько мы благословлены? Я отвечаю, да, Глория, расскажи мне об этом. И она говорит, посмотри на этот дом, посмотри, как мы благословлены, у нас все есть, мы получили все, что когда-либо просили у Бога. Мы просто так благословлены. Он так нам благ. Кеннет, ты знал, что Бог так нам благ. Он так благ. Я говорю, я знаю, Глория, Он благ. Да, но Он благ нам. Он так благ нам. Что ж, Он не просто благ нам. Он просто благ. Ибо благ Бог и милость Его вовек. Иисус сказал, почему вы называете Меня благим? Только один благ, и Он Бог. Он Бог, Он благой Бог, Он верный Бог, Он Бог. О! Поэтому начинайте практиковать это. Если вы благословлены, тогда будьте благословленными. Говорите о том, что вы благословлены. Думайте о том, что вы благословлены. Аминь. Делая селфи, говорите «Привет, благословленный». Да. «Привет, благословленный!» «Ну, я не знаю. Я постоянно говорю, и вам же не нужно быть в моей шкуре». «О, я рад!» «Аминь!» Для этого требуется твердое, качественное решение. И в эти заключительные минуты я поговорю с вами об этом. Если вы только сейчас принимаете решение выбраться из такого рода жизни, то требуется твердое, качественное решение. Качественное решение это основанное на Слове Божьем решение которое больше не обсуждается. Оно окончательное, и которое не дает пути для отступления. С этого дня нет пути назад. Позвольте привести вам пример. Ну, я верю, Господь хочет, чтобы я несколько дней попостился. Знаете, что вот-вот произойдет? Вы съедите девять самых больших порций, которые вы когда-либо ели в своей жизни. Хотя вы вроде не испытывали чувство голода до тех пор, пока не начали говорить о том, что Господь хочет, чтобы вы попостились. И вы только что объявили дьяволу о том, что намереваетесь что-то сделать. Это некачественное решение. В этом нет решения. Что ж, это не было решением. Я не знаю, что это было, но это не работало. Но когда вы приходите к тому, что говорите, я вижу, где я благословлен, и я больше не живу в этом негативном, жалком мире. Понимаете? Вы должны принять решение удалиться оттуда. Вы не можете ждать до тех пор, когда вы будете физически или умственно, или финансово, благословлены. И говорить, ну как только я буду благословлен, я буду это говорить. Вы так и останетесь в той канаве, в которой сейчас находитесь. Оно так не работает. Оно так не работает. В этом нет веры. Мы получаем обетование духа как? Верой. Вера называет несуществующее, как существующее. Я благословлен. Не потому, что я чувствую себя благословленным, не потому, что я выгляжу благословленным, не потому, что у меня есть какие-то деньги, слава Богу. Возможно, вы не наскребете пару копеек, но вы благословлены. Вы благословлены. Аллилуйя. Но как только у меня будут какие-то деньги, я буду так говорить. О, забудьте об этом. Нет, нет, вам нужно вникнуть в то, о чем мы говорим здесь уже две недели, и мы будем продолжать говорить об этом еще одну неделю. Мы поговорим об этом обетовании. И когда вы принимаете такого рода решение, скажу вам кое-что еще. Я должен преуспевать. Я должен быть здоровым. Я должен жить правильно. Я должен быть здоровым. Я не должен быть больным. Я должен быть исцеленным. Слава Богу! Начните думать таким образом. И такое впечатление, что все слетаются со всех сторон, пытаясь говорить вам что-то другое. Что ж, просто скажите «Ха-ха-ха, слава Богу!» И особенно, если у вас нет друга веры, особенно, если ваш супруг или супруга все еще... Понимаете, делайте так, как делали мы с Глорией. Говорил только я. Глория редко вообще что-либо говорила. Поэтому у меня постоянно были проблемы. И когда я что-то говорил, она говорила, «Это твое исповедание, и я верю каждому его слову». И, конечно же, чтобы это ни было, это ломалось и рушилось прямо у меня на глазах. И мне нравится, что делали Кейт и Филис Мур, когда они учились этому. Кто-то из них говорил, «О, больно! Знаешь, мне кажется, это никогда не исцелится». И тогда второй говорил, «Ну, если ты так говоришь». «О, послушайте, это быстро вас изменит». «О, слава богу!» «Нет, нет, нет, нет, нет, нет. это исцелено!» Слава Богу! Я исцелен ранами Иисуса. Это исцелено сейчас. Скажите следующее. Я не больной, пытающийся исцелиться. Я исцеленный, у которого дьявол пытается украсть его здоровье. Я не банкрот. Пытающийся получить деньги. Я преуспевающий, а сатана вор. Я исцелен, я здоров, я преуспеваю, и я все могу в укрепляющий меня, Христе. Я верующий, я не тот, кто сомневается, что ж, встаньте и давайте воздадим ему хвалу. Слава Богу. Аллилуйя. Она нравится вам, не так ли? Я так рада, что вы познакомились с Кристин. Знаете, у нас замечательные директора в наших офисах по всему миру. Где бы вы ни находились, у нас есть офис, который нацелен на то, чтобы помогать вам в ваших нуждах Словом Божьим. Кристин говорила о об обильном урожае. И у меня в сердце сегодня есть желание вдохновить вас этим. Как она сказала, суть обильного урожая не просто в деньгах, это и здоровье, и исцеление. Но у меня сегодня в сердце люди. Есть ли кто-то, кого вы любите, и кто не знает Иисуса? Я соглашаюсь сегодня с вами о том, что они приходят в Царство Божье, и что Господь использует вашу верность, чтобы достигать их. И знаете, что мы можем сделать? Мы можем взять семя, посеять его сегодня в служении и сказать, «Я называю это семя спасением моего друга, моего сына, моей дочери, моего мужа, моей жены, моих родителей, кто бы это ни был. Призывайте их в Царство Божье и сейте семя служения и называйте его их спасением. И наблюдайте за тем, что делает Бог. Этот урожай быстро взойдет, потому что сейчас время жатвы. И в действительности, когда Бог говорит «урожай», я думаю, для Него самое важное – это люди. Поэтому мы согласимся с Ним сегодня и пожнем вашу семью. Пожнем мою семью, моих друзей во имя Иисуса. Отец, мы сеем сегодня это семя. Каким бы большим или маленьким оно ни было, Отец, мы сеем это, и мы называем его спасением наших близких. И мы благодарим Тебя за Твою верность. Мы просим Тебя использовать нас, Господь, любым образом. Как бы ты ни хотел донести до них Твое Слово, Твой мир и Твою жизнь. Это время обильного урожая, и мои близкие приходят в Царство Божье во имя Иисуса. Я хочу поблагодарить вас, партнеры, за ваши молитвы и вашу поддержку. Мы любим вас, и мы так вам благодарны. Вы помогаете нам проповедовать это Евангелие по всему миру, через каждую передачу, каждый журнал, все наши материалы. Благодаря вам мы можем рассылать их, чтобы помогать людям жить для Иисуса. Заходите на наш сайт Кейси Мургией. А я, Кейли Копланд, напоминаю вам, что Бог любит вас. Мы любим вас. Иисус ⁇ Господь.